Дай авик, авик, пожалуйста, зелёная. Give me VP. give me VP green. Are you... Look, okay. Give me VP please, green. Green, give me Fp. Thank Too short. Бля, чё он творит, а, сука?